Погнали, друзья. Наталья Васильевна, не ругайтесь очень сильно. Вентиль мы в любом случае найдем. Ага, страшно тебе? Мне пока еще нет, братишка. Мне еще пока не страшно, потому что я еще толком не поиграл. А я только лишь, ребятки, недавно наткнулся на интересный очень хоррор, да, как вроде говорят многие в интернете, да, по поводу него, что этот хоррор действительно жопораздирающий, да, то есть. Эм... Устрашающий, ну и все здесь в лучших традициях данного жанра Ну что ж, ребятки, в эфире у нас игра Под названием "Пальмайра Orphanage И давайте посмотрим Какие же ужасы творятся В этом заброшенном детском доме В котором нам и придется Все это время, ребятки, проводить Вы бывали раньше в детских домах? Ну кроме как в детстве А еще, ребятки, когда они вот такие вот Полуразрушенные и мрачные И лично я нет И давайте попробуем вместе с вами побываем То есть, заходя в игру, нас приветствуют вот такой вот интересный экран. Ничего здесь особенного нет. Далее здесь, ребятки, кнопочки есть потому, что я чуть-чуть прям в нее сыгранул, прям маленечко, но... Для новой, новой серии, нового видео я начну сначала данную игрушечку Ну а вы пока ставьте лайки, пока мы начинаем, то есть не стесняйтесь Братишка, короче, обожает лайки Чем больше лайков, тем больше у него мотивации пилить и дальше крутые видосы по крутым играм Ребят, не стесняйтесь, ставьте, пожалуйста, ваши огромные лайки Я буду очень вам благодарен Ну а мы, ребят, надо начинаем Итак, вступление, смотрим, что же нас ждет в этой интересной хоррор-игре что, такой -то, то звук странный был. Так, что мы появляемся? Где? А, письмо от друга мы получили. Да, что у нас тут в письме пишет? Давайте посмотрим. О, привет! К сожалению, у других, а, к сожалению, у других зацепок я так и не нашел. А, нет ни одного свидетельства, об усыновлении или переводе. Кая Савали... Савельева. Кая Савель... Вы заметите, а обычное русское имя Кай Савельев. То есть. Да, ребят, почему я делал такой акцент, потому что игрушечка по заявлению, то есть от наших разработчиков, от наших русских ребят. И поэтому здесь присутствует сразу же вот в таком вот письмеце имя Кай. Возможно это какая-то шутка, возможно нет Ну да ладно, не будем придираться к деталям а, Кая Савельева, допустим Если говоришь, что его содержали в приюте Пальмира Пальмира все-таки, да, правильно То стоит съездить туда и проверить в архиве Заведение уже лет 5, как не работает Но документы оттуда так и не вывезли Я знаю, что с этим домом у тебя связаны не очень хорошие воспоминания Но если найдешь личное дело своего брата Может быть узнаешь, куда его а, перевезли ну что ж, ребятки, вот так крутить, вертеть мы, кстати, на обратную сторону, да, тоже можем повертеть письмецо. А, вот так мы документики считаем. Приближать, отдалять, ребят, можно элементарно, просто на колесико мыши прокрутив. А, можно на букву Е нажать прочесть. Нам выведется более понятный текст. А, увеличить уменьшить, я уже вам подсказал. Да, не брать, это просто на правую кнопку мыши. Нет зажигалки, снаряжении Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь, используя SD, чтобы двигаться. Неужели, черт возьми, я первый раз в игре, я же не знаю, как это делать. Ну хотя, всякое бывает, ребятки, могут быть первый раз вообще заходит, заходит в игру, играет и не понимает И действительно им для понимания Говорят, куда чего нажимать Это нормальное вступительное обучение Так, а, что мне говорят Нажать на тап, но инвентарь у меня пустой А как же письмо, которое я получил Оно что, на дороге где-то здесь валяется Или что, ну-ка давайте-ка проверим так, О, моя машина а мне туда уже нельзя, откуда-то я оттуда приехал, ребятки а, Вкратце, а, ночь, а, луна и сатана Нет, друзья, ну, наверное, сатану мы еще увидим здесь, да, обязательно, потому что все-таки это хоррор И вот такая, ребятки, у нас а, детсадовская атмосфера в округе, да, то есть вот там, собственно, сам детсад Здесь детские площадки, да, здесь... Каруселька, карусель, карусель, начинаем. Так, это не туда я уже поехал. Давайте посмотрим. О, качели, карусели. Ребят, все у нас в лучших традициях детского а, постапокалиптического. Наверное, садика так его назовем. Ну да ладно. А, блин, мне побольше света, нет зажигалки в снаряжении. Нет зажигалка в снаряжении. Говорит мне закадровый какой-то голос, да. Нажмите LKM, левую кнопку мыши, чтобы открыть дверь или взаимодействовать с объектами. Ну что ж, наверное, пора войти в это помещение. Давайте уже зайдем. Здравствуй! Ой! Ой-ой-ой, что это было? Птичка, ты куда прешь-то? Смотри, тут я вроде как захожу, а ты выходишь. Ну ладно, надо как бы выпускать сначала выходящих, а потом уже заходить саму. Так, опачки, что-то как-то слишком темно стало. Это что у нас за свечечка? Дайте-ка пройти мне, пожалуйста. Так, тихонечко, свечечка. А почему ни хрена не видно? О, а там светло, отлично. Так, какие-то ребята очень мрачные на самом деле виды. Напомню, что, что, ребята, играем в игру Пальмира Орфанейш. Кто еще не в курсе, очень-очень а, страшный а, советский хоррор. Так, нажмите F, чтобы достать свою зажигалку. Опа! Ура! У нас есть свет. Замечательно. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, шкафчик какие-то. Здесь явно есть... Опачки, что это такое? А, зажи, жидкость для зажигалки, Добавлю в инвентарь Нажмите R, чтобы заправить зажигалку Но мне сейчас ее заправлять, наверное, не надо Потому что у меня она еще полная Кстати, ребятки, заполнить зажигалки Можно посмотреть вот там вот в левом нижнем углу Это все есть Так, смотрим во втором шкафчике А подпрыгивать здесь что-то нельзя Во втором шкафчике ничего нету Так, как странно, эти двери скрипят Давайте пройдем дальше Свечечка, что там, опа, тихо-тихо, что это было? Так, зажги а, мы можем тушить и зажигать свечки, нифига себе. О, не, лучше пусть она будет в зажженном состоянии, вот так вот. Так, что у нас здесь такое, давайте глянем. Итак, здесь письмецо у нас очередное, давайте посмотрим, почитаем, что у нас здесь творится, может быть узнаем. А, здравствуй, товарищ посетитель, дом ребенка Пальмира, рад видеть всех, кто заботится о, паста, о подрастающем поколении, будущем нашей великой страны. К сожалению, мы... А, что там написано? «Мы временно ограничили количество посещений. Пожалуйста, дождитесь директора детского дома или одного из воспитателей». Которые ответят на твои вопросы Если хочешь получить копию документов Об усыновлении или выписку О состоянии ребенка из архива Пожалуйста, оставь заявление, приемный Оно будет готово в течение 10 рабочих дней Конечно же побежал Я, значит, все эти вещи делать. Так, я, похоже, да, одну только бумагу взял А та, что была на входе, приветственное письмо Да, я его, по-моему, не взял, поэтому у меня в инвентаре его нет а, Ну что ж, вот так молоко мне показалось сначала Ребята, вам тоже показалось, что молоко написано На этой бутылочке Да, это у нас мококо, это у нас а, жидкость для зажигания галки ребят не путайте так как переключаться а вот так вот на ролик просто просто на ролик так а, это, да, я взял Я просто не взял то письмо, которое вначале было Ну, ничего страшного, я думаю э, э, Из-за этого игра у меня быстро не закончится Хотя, кто его знает Ну что ж, идем дальше, значит, мне все-таки интересно, что же здесь такое Пойду писать заявление, да, про которое мне сейчас только что сказали А в какую дверь пойти? О, здесь открыто, отлично, давай О, капец, темно, вообще темно просто Даже моя зажигалка не справляется Тихо, Тихонечко, давайте сконцентрируем наше внимание на окружающий молчак Кстати, здесь присаживаться тоже можно Так, что тут на столе? О, это я уже знаю, это свечки их можно поджигать. А в столе есть какой то ящичек? А там что-нибудь есть? Нет, нет, ничего. Так, идем дальше. Так, тут, блин, без зажигалки вообще не вариант, потому что ни хрена ничего не видно. Что-то все разломано, развалено. У вас тут ремонт когда вообще последний раз был? Что-то я не смотрю, все стены какие-то... О, тихо-тихо. Что, это будильник, что ли? Это будильник это Я думаю, что за странные звуки. Так, зажжем свечечку, чтобы тут было посветлее нам работать за этим письменным столом. Что это мы добавили? Давайте глянем в инвентаре. Какой-то непонятный рисунок, что ли, я так понимаю. Его нарисовал какой-то ребенок, он же начал выцветать. Что это такое? Смотрите, справа, значит, у нас какие-то люди. Да, это, я так понимаю, мужчина-женщина зелененький. И э, в синем э, изображенных ребенок а слева. Это, типа, какой-то человек черный с красным галстуком. И тоже с другим ребенком который почему-то тянет а, ручки к маме и папе, но этот с красным галстуком его держит, говорит, стоять тебе со мной, братишка, пойдем-ка, ну ладненько, я так понимаю, что здесь у нас все будет очень интересно, посмотрим, где же все эти люди, так, проходим, ребят, дальше. А, хватит, так, тут я надеюсь ничего не забыл Вроде все нормально, так, вроде газ у нас Зажигалки пока еще есть, опа, так Давайте смотрим, что у нас тут за дверь, это что такое Бассейн написано, да Там. Пойдемте искупнемся, что ли, нет, нельзя нам Пока в бассейн, мы еще не совсем грязные Да, от этого всего, что здесь должно происходить Так, что-то я не понял Почему закрыто-то, а? Почему закрыто? Почему все двери закрыты, иначе я что-то пропустил Ну-ка, ну-ка Ага, я так и знал, друзья, здесь у нас есть В ящичке ключик Какие-то странные звуки что это были за звуки? Тихо. Кто-то топает. Мне показалось. Нажмите LKM, чтобы отпереть дверь для этого в инвентаре должен быть подходящий ключ кто то здесь похоже... О, а чё это? Двери закрыли совсем. И что, нельзя выйти? Вот тут дырочка есть, я, может быть, как-то разобью это стекло, да, и вылезу отсюда. Нельзя. Я могу любую ножку от стула отломать, вот это стекло разбить, да, и открыть. Но хотя с той стороны, если заперли на ключ, да, будет тяжеловато. Ну да ладно, пойдемте внутрь, все-таки нам же не обратно надо идти, а нам надо, ребятки, продвигаться дальше. От чего мы ключ, интересно, взяли? Так, эта дверь у нас щелкнула, отлично. Отходим, друзья, так... Что это у нас за комната? Здесь вроде более-менее освещенно все. Не будем тратить а, газ зажигалки нашей, да? Потому что она у нас кончается. Давайте пройдемся, пробежимся по окрестностям. О, что это за плакат такой? Будь достойным сыном родины, говорит ему какая-то тетя, держа в учебник в руке под названием... А, что-то там... Ставь, что-то там непонятно, размыто. Все размыто, друзья, непонятно. Так, что у нас здесь в хламе можно найти? Ничего не найдем, да? Так, ну давайте идем дальше. Какие-то темные коридоры, значит, архив... Так, тут что у нас такое? О, можно открыть, да? Пойдемте, сходим. Так, что у нас здесь? Так, потолку. Тихо. Что-то я слышал. Какая-то лестница, друзья. Куда-то мы спускаемся в какой-то подвал, походу, да? Так, подвал вообще темный просто. Хоть глаз выкали, ничего не видно без зажигалки. Хорошо, что у нас есть наш зажигалочка замечательная. Так, ох ты. Это у нас еще жидкость для зажигалки. И здесь какое-то письмецо. Детский рисунок, ребятки, собираем рисунки, продолжаем, смотрим, что у нас здесь, так, <смех> что это такое, это опять тот тип с красным галстуком, который а, дает ребенку прикурить, что ли, или что это такое, я не пойму, это, по-моему, в руке у него зажигалка, да, а это ребенок, похоже, он дает ему прикурить, ах ты нехороший дядька такой, нельзя детям давать прикурить, ты что, вообще столь с дуба рухнул? а ну-ка, блин. Короче, какие-то уже вещи по рисункам здесь не совсем понятные творятся, Ну да ладненько Пойдемте пройдем дальше, какие-то бочечки странные, стремная лестница И все, а тут что у нас, дверь закрыта, да? Сюда дальше нельзя, и все что ли? Это для этого я и заходил в этот подвал, блин, капец, вообще не видно ни изгиби без этой зажигалки Черт побери, разработчики постарались на славу здесь с освещением коридоров, блин Вообще ничего я не вижу Так, идем дальше, смотрим, что у нас здесь есть так, а это что, интересно, за, за шкафчик такой? И, кстати, с ним тоже можно взаимодействовать. Оп! А это мы спрятались, типа, да... Да, ребята, шкаф. И сразу зажигалку достаешь. Ты что достаешь Я же тебе не заставлял доставать зажигалку-то. А побереги газончик-то свой. А, так, здесь мы были. А сюда можно двери прикрыть. А интересно, вот эти свечки можно? Да, друзья, можно эти. -то тоже свечки задувать. Так, что у нас здесь написано? Родители, не допускайте детей. Игр... Не допускайте игр, детей с огнем, спички и другие источники огня храните в местах, недоступных детям. Не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых. Вот такие вот нам тут наставления дают. Прям реально, как в детском саду. Что это у нас такое? Детский блок. Закрыто? Закрыто. Дальше идем. Все пока вроде тихо и спокойно, друзья. Напомню, что мы играем сейчас в хоррор-игру. И здесь, по идее, не должно быть тихо и спокойно. Здесь должны быть ужасы, происходящие на каждом углу. Да, оп! Дверка открылась с таким странным скрипом. Что у нас в этой интересной темной комнате? Какой-то странный звук какого-то вентилятора, да, вот этого. Ага, ничего страшного. Так... Спокойствие, чувак, только спокойствие А, это свечечка, можно зажечь, так Да, зажигать свечки, мы сразу же понимаем Что здесь у нас то, здесь у нас все И здесь пятое, десятое, так, здесь у нас что такое На этих полках вроде ничего Так, этот шкафчик откроем, посмотрим Так, так, так, подпрыгивать нельзя Присаживаться можно Ничего интересного тут у нас нет, так, здесь мы можем прятаться Я так понимаю, да, раз и все, мы в домике, нам ничего не страшно, черт возьми. Так, ни один монстр нам не страшно, а тут они по-любому, наверное, есть. Так, смотрим дальше. Сколько здесь свечек-то, а? Зажигай не хочу называется. Давайте осветим по максимуму, а тут комната директора. Что это было? Что это было, черт возьми? Вы слышали этот звук? Это был какой-то странный звук, друзья. Так, что-то я, мне кажется, пропускаю, да? Что здесь у нас такое? Давайте заглянем и жидкость для зажигалки. Друзья, дальше что у нас? Так, какая-то листовочка. Давайте прочитаем, что здесь написано. Письмо от учителя. А, Директор и Короленко, как мы можем заботиться о чужих детях, если у нас нет денег даже на своих? зарплат не платят уже пятый месяц, типичный детский садик, ребятки российские, заметьте. Коллектив начинает б... нервничать, боится, некоторые начали срывать свои раз... свое раздражение на воспитанниках, ничем хорошим это не закончится. Вы сказали, что сможете найти помощь со стороны, надеюсь, что у вас получится, потому что иначе здесь не останется никого. Кроме вас. Вот такие, ребятки, письма мы получаем интересные, да, что тут у нас, значит, а нехватка, значит, а всего была, да, то есть э, работали задарма э, я так понимаю, педагоги и так далее. Что-то странные какие-то звуки, да, вот сейчас вот, вот такие, хоррорские, типичные начинаются, то есть странные звуки, на самом деле. Давайте прикроем дверь, или лучше бы, наверное, она пусть была бы открыта. Так, здесь есть шкафчик свечечка, да, блин, зачем я зажигал ну, хотя она иногда нужна будет и мы попадаем в комнату директора, друзья да, это что, голова осталась от директора или что это такое вообще, голова да, мрачноват смотрится, но ничего ничего страшного абсолютно здесь нет так, значит, заходим в комнату директора и смотрим а зажигаем свечечку и смотрим, что у него здесь есть у этого а, короленко СИ, да, то есть так его звали, так, что у нас здесь а, в СССР 1951 стро... в годах строительство городских и сельских школ увеличится на примерно 70% по сравнению с предыдущим пятилетием. Отличное заявление. В США, что-то там тоже, кстати, написано. В США школа закрыта. Да, то есть на самом деле что-то очень сложно прочитать, что там в США. Но да ладненько, ребят, у кого получится прочитать, молодцы. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что тут было написано про США. Я, если честно, пока что а, не разобрал. Так, давайте-ка посмотрим, что тут у директора в столе находится. Это у нас ключик и это записочка. Да, решение, судя по дате, это произошло через год после нашего приезда. 15 июня 1996 года. Раньше моим девизом было, если хочешь вырастить достойных... Детей стань для них примером А больше это не работает, им наплевать Мы экономим на себе, чтобы дать им все, что можем Еду, крыш, над головой, образование а они даже не понимают, на что мы идем ради них Сегодня сразу шесть воспитанников Соговорились между собой и пытались бежать Они думают, что на улицах мы... им будет лучше Неблагодарные твари, нет Мы сделаем из них подря... порядочных граждан силой Если потребуется. вот такие, ребятки, методы воспитания ребятишек в данной школе. Так, А берем и ключик и дальше идем. Так, нажмите LKM, чтобы спрятаться в шкаф. Черт возьми, что-то происходит. Меня прям вообще колбасит жестко. А что это такое? Тихо, тихо, тихо. Кто-то, похоже, идет. Да, ты слышишь шаги? Офигеть. Опасность, друзья. Опасность, кто-то идет сюда. Похоже, это директор с Короленко СИ. Он преследует нас. Нет. Тихо, тихо. Тихо, черт возьми. Это с чем вот он там в руках? Вы видели, да, как он был подсвечен чем-то? Тихо, тихо. Капец просто, а. Что за ужасы творятся? А, Ааа, похоже, отпускают меня, друзья. Отпустила, что ли, да? Ага, ушел. Ушел, товарищ директор. Товарищ директор, не ругайтесь так сильно. У меня всего лишь расследование... Ох, и дверь открыл, да? Вы не ругайтесь сильно на меня. У меня всего лишь расследование. Я делаю, мать его, свою работу и ничего более. Черт возьми, тут уже директора шастают, меня ищут. Они, ребятки, что-то подозревают, походу. Походу, что-то им не нравится, да. Походу, они поняли, что здесь кто-то есть, кроме них. Так, что здесь у нас закрыто? Так, а здесь что такое? Архивы. От чего то я ключ, ребятки, у директора взял. Давайте сходим, посмотрим. Нет, сюда нам точно нельзя. Так, дальше идем. Эта дверь закрыта, ребятки. Все закрыто. А, директора какие-то стра со странным свечением шастают здесь, да, по коридорам. И ищут, скорее всего, теперь же меня. Кого же им искать, если тут больше никого нет? Какое-то странное помещение, на самом деле. Так, это мы, ребят, попали в архив. Давайте закроем за собой двери, да, чтобы у нас так просто не бегали всякие директора по улицам. открывали двери сначала, а потом бегали. Так, что у нас здесь вообще есть? Давайте, о, какая-то, подождите, рука появлялась. Блин, темно без зажигалки. Оп. А, это мы типа можем протиснуться. Да, ребят, это мы сможем протиснуться через этот узкий проход. Так, отлично. Что у нас на полочках нас ожидает? Блин, нельзя подпрыгивать. Атакую. Опа, еще одна свечечка, давайте зажжем. Какой-то еще один рисуночек. Так, глянем, что это за рисуночек-то такой, что там на нем интересного изображено. Так, ох ты, это у нас типа школа, да, скорее всего, ну или детский садик. А вот эти черные, вот скорее всего, это, наверное, директор и директриса, да, то есть синие, я понял, что это ученики. И вы смотрите, что можно судить по этой фотографии, то есть какие-то ученики находятся сверху, а какие-то, ребятки, снизу в подвальных помещениях, я не знаю, зачем они их держали в подвальных помещениях, но надо выяснять. Интереснее, интереснее, ребятки. У нас развязочка становится. Опачки, еще одна свечечка зажжем. Все интереснее, ребятки, наше расследование. Продвигаемся вглубь событий. О, блин, мне показалось, что... А, это просто, ребятки, странные блики. А мне показалось, что там кто-то прошел. Так, ну что ж, углубляемся, ребятки, дальше. Смотрим, что же нас здесь ожидает. Еще какая-то листовочка. Давайте глянем. Ох, кажется, какие-то документы еще остались внизу. А, Ну что ж, пришлось пришло стрелять, офигеть, стрелять пришлось, заметьте, друзья, директор и какой-то ребенок заперлись в подвале, в отчетах о нем, о нем не говорили, так что таланта нет, хм. нескольких документов в архиве не хватает, может быть они взяли их с собой. Сначала а, перевезем детей, потом разберемся с этой проблемой. У директора все равно пулевое долго не протянет. Вы видели, да? Стреляли! Ох ты ж, е-мое! Откуда такая кровь появилась? Она здесь была раньше или только сейчас она появилась? Не пойму. Капец, блин. Страшные вещи, ребятки, происходят на самом деле. То есть мы узнаем, что даже здесь стреляли. И вот эта кровь, да, какая-то здесь появилась сейчас. Она здесь была? Или я что-то не замечал? По-моему, ее раньше здесь не было. Но сейчас, я так понимаю... Здесь произошло, наверное, это пулевое. И поползли наши ребятки в эту сторону. Нам необходимо сейчас следовать. Черт, у меня зажигалка газ кончается. Надо бы ее заправить. Давайте попробуем. Э, сначала научимся, как заправлять зажигалку, а потом уже пойдем дальше. Так, значит, а, наводим. А, мне же говорили просто на R. Ага, отлично. Просто на R нажали и заполнили зажигалочку нашу. Так. На один ничего. Но, кстати, на однерочку мы убираем зажигалку. Также можно на F убрать и достать зажигалку. Ну что ж, выходим дальше, давайте, производить свое расследование. Так, куда нам надо сейчас? Так, следы крови ведут... А, ух ты ж, ё-моё, как здесь все загадили, а! И так, блин, ремонт давно не делали, еще и плюс все загадили. Так, тут, похоже, я уже был. Везде, ребятки, кровища. Ну, не совсем уж так совсем, чтобы жестко. Но она есть здесь, да. Вот сюда, ребятки, ведут следы. И мы идем. О, пачки что-то у нас как-то темновато становится. Это же было открыто или нет? Или я здесь первый раз? Что-то я не помню, друзья. что -то... так, двери опять закрыли за мной, да? Ты что ж будешь делать-то, а? Двери за мной постоянно закрывает какой-то типок, который за мной ходит. Меня, ребят, кто-то преследует определенно. Так, главное, ребят, знать, где здесь шкаф. Шкаф вот он. Так, идем дальше. Идем дальше и смотрим, там какие-то двери. Давайте глянем, что здесь. А, ньюсь... а носись с честью. А, одели ребенка в форму Так, открывается? Нет, открывается Ох ты ж, е-мое, какой темный коридор Ладно, давайте посмотрим дальше Так, это у нас, значит, кодовый а, Замок а, Давайте-ка сбросим резет рез рез рез да, да, а, Здесь у нас, да, закрыто Понятно, что с кодом замком только -то можно зайти И пройдем мы вот сюда Что это здесь такое? Так Это мы радио настраиваем, да? Пытаемся поймать какую-нибудь музычку нормальную. Так, так, так. Что-то какая-то хрень да Где музычка нормальная? Поставьте уже нормальную музычку. Другой канал. Следующий канал. Что-то какое-то барахление. Нету нормальных... Ой, ой ой Зачем ты горишь? Зачем ты так делаешь-то? Радио! Ё-моё! Выключись уже! Выключись, блин, наконец-то. что так шумишь-то, а? Мне, наверное, в шкаф сейчас надо будет бежать. Ну-ка, ну-ка. Все, я спрятался. Я в домике. Я в домике, друзья. Блин, зачем так делать радио? Вы видели? Нет, оно просто взя взяло и вспыхнуло. Оно загорелось, друзья. Черт возьми, идем сюда. Так, что здесь такое происходило? Почему у вас приемники и радиоприемники не работают? Так, смотрим. Здесь какой-то хлам в этой комнате. Какая-то, ребятки, лежанка небольшая. Так, здесь реально кого-то содержали, походу, в этих подвальчиках. Так. А что мы взяли? Мы взяли опять какой-то рисунок или что? Ох ты, е-мое, как оно здесь Короче, я так понимаю, что все в огне Вот эти черные типы в огне Стоит ребенок нетронутый И кто-то, видимо, поджег этих людей Хм, интересно а история становится, ребятки, становится интереснее Идем дальше Да, случай с этим радио, конечно, интересный был Идем дальше, то есть назад у нас там закрыто, а вот сюда, по-моему, мы можем еще пойти. Ну что ж, входим. Так, что мы здесь видим вообще? Так, опять это... Ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели, да, этого типа? Нажмите Q или E, чтобы заглянуть за угол. Вы видели, да, тип прошел. Так, а, вот так вот можно заглядывать за угол, то есть мы можем вот так вот подойти и вот так вот выглядывать из-за угла. Вы видели, типок прошел. Это тот самый директор, походу, ходит здесь, да? С пулевым ранением и шарится Так Предлагают мне нахо... Ой Он там прошел что ли или что? Или мне показалось? Походу тут кто-то ходит Тут кто-то постоянно, ребятки, ходит, мне кажется Можно сюда пройти? Вроде можно, да Так, опять Опять, ребятки, эти странные э, Искажения Мне так кажется, что ни к чему хорошему Это не приведет, но продолжаем, ребят, искать мы можем спрятаться в шкафу, если что. Если вдруг совсем критично будет. Так. Мы можем заглянуть вот туда. Такое ощущение, как будто здесь кто-то патрулирует, да, все эти улицы. Но шагов я не слышу. Хм. Так, ладно, в шкаф мы залазить не будем. Мы пойдем дальше. Тут, как говорится, в темноте нас, наверное, не видно будет. Так, так, так. Но тут реально ходит тип. И мониторит комнаты. Я так понимаю, да? Сзади вроде никого. Я так понимаю, нам скоро придется бегать. Так, зайдем сюда. Закроем за собой дверку. Что у нас здесь такое за комнатка-то? Так, это что такое за ящик? Непонятно. Так. Это что у нас такое здесь? Непонятно. Какие-то шланги валяются. Что это за комната? Ну, здесь можно спрятаться зато. Да, друзья, здесь можно в случае чего спрятаться. Так. Ну, мы пока а, не настроены прятаться. Мы настроены сейчас на то, чтобы а, все-таки достигнуть истины. Да. Нам необходимо идти, ребятки, двигаться дальше. Вроде никого. Какой здесь светлый переход. Здесь везде кровища. Так. Мы можем присесть. А когда мы присаживаемся, мы двигаемся бесшумно. А нет, мы все равно топаем. Я думал, мы будем двигаться. Как-то бесшумно. Так, куда нам надо? Вот туда нам надо или туда? А, я оттуда, по-моему, пришел. Так, идем дальше. Надеюсь, нам, нас по шагам не спалят. Какие здесь темные переходы-то, а? Я, может, что-то пропускаю, нет? Вроде бы нет. Давайте, ребят, идем дальше. Нам нужно расследовать, ребятки. Нам нужно докопаться до истины. А здесь что в темном углу? Здесь просто темный угол. Заходим. Так, что у нас тут? Тихо. Какие-то странные звуки. Мне надо спрятаться или что? Капец, какие здесь странные звуки, друзья. Так, здесь, по крайней мере, здесь есть шкафчик, в котором мы можем спрятаться. Это уже хорошо. Так, топорик. Да, блин. Так, что за странные звуки-то такие? Там какие-то монстры, что ли? Да что ж ты будешь делать -то? Какие странные, стрёмные звуки. Так, это... Ага, давайте возьмем, посмотрим, что здесь написано. Это письмо было скомкано и выброшено. Я хочу его прочитать. Я хочу прочитать это письмо, Ну странно на самом деле. Не отправленное письмо. Так, это письмо где? Это письмо было скомкано и выброшено. Но звуки на самом деле странные. Так, не лезь в мои дела, это, мой воспитан... это мои воспитанники. Я решаю, как учить их и как наказывать. А мои проблемы, это только мои проблемы. Ты нужен только для того, чтобы забирать плоды моей работы. Твои люди мне не нужны. Да, вы слышите эти звуки, черт возьми. Походу у меня глюки. Ну-ка, давайте заныкаемся сюда. Что-то как-то, блин, странно, да? У меня, похоже, глюки опять. Так. Нет, ну это здесь просто рябит. Так. Мне прям интересно даже, что там дальше-то. Давайте зайдем. Здесь что нам говорят? Мастеру учиться, а мастерству учиться всегда пригодится. заходим И что мы здесь видим? Ничего хорошего, одни могилы. Офигеть. Черепушка какая-то. Так. Давайте сначала осмотримся. Надо сначала осмотреться. Да блин, почему наш персонаж прыгать не умеет? Здесь, ребятки, просто какое-то подземное кладбище. Вы видите, да, это все? Просто подземное кладбище. Здесь какие-то кости, какой-то скелетик. Везде, кстати, кости валяются. Мы можем взять эту кость и куда-то ее, видимо, поставить. Скорее всего, надо, надо склеить вот этот трупешник. Так, мы типа одну штуку взяли и склеили. Вторую кость берем и склеиваем. Да, то есть нам надо собрать пазлы, ребятки, из этого скелетончика, который на столе лежит. Сейчас мы этим и за занимаемся. Но вот эти странные звуки, они на самом деле очень сильно напрягают. Так, заправим зажигалочку. Жидкость для зажигалки добавлена в зажигалку. Я вот даже не знаю, двери закрывать или так оставить. Тут никакого нет, друзья, места, куда бы можно было спрятаться. Так, ну осталась только одна голова. Давайте ставим голову. Может, она нам что-нибудь поведает, скажет. Так, и... Ой. Так. Ой, это кто там такой? Кто это был? Кто же это был такой, а? Вы видели, да? Эти интересные образы. Ну да ладно. Какая-то записочка возникла. Давайте глянем. Я нашел эту записку. Что здесь написано? Может, ее повернуть? Надо, нет. Или на букву Е. Если хочешь пройти внутрь, запомни число 1994. В тот год привезли первых Субъектов Но я возьму бумажечку, она мне пригодится. Так, все, идем дальше. Зажем здесь свечечку, зажем здесь свечечку. Нам все-таки надо, чтобы было посветлее немножко. Бррр, реально, ребят, страшновато. А я думаю, что вообще максимально страшно будет, когда играть будем ночью Просто я играю днем, и мне не так сильно страшно Так, идем в комнату, где были страшные звуки И давайте попробуем и спрячемся Шкафчики Так, я надеюсь, что никто не придет Но здесь реально какие-то пытки, ребят, производились Прям это слышится Так, вот в этом шкафу, кстати, я не был Так, раз, два дверка и тут на самом деле ничего нету Да блин, бросьте уже эти странные звуки А так, здесь я кстати не смотрел О, жидкость для зажигалки Нам всегда понадобится Жидкости нам всегда не хватает Короче, тут можно почитать про предметы Благодаря которым ежегодно тысячи детей теряют Зрение Интересно Так, здесь у нас ничего полезного нет Ладно, пойдем отсюда, что-то как-то здесь Стремновато в этом месте Находиться Так, что это такое? Спрячемся Что это такое вообще? Вы видели? Кто-то опять, ребятки, идет Тихо, тихо Нет, нет, нет, нас не найти Опять этот типок прошел, а Он и сюда тоже заходит Вот гад-то такой, а Смотрите-ка, он патрулирует здесь, он ищет Что это за тип? Это по-любому тот самый директор А если бы я не зашел в этот шкафчик Он бы меня, наверное, расчленил или что? Что-то он как-то зачистил сюда ходить Давай уже, вали Проваливай он, типа, ушел или что? Не пойму. Вроде как ушел. Так, нам надо сейчас обратно. Здесь улочки патрулируются. Надо бы свет гасить. Так, по центральному проходу не побежим. Побежим мы, наверное, по другому проходу. Так. Здесь вроде никого. Пока что. Водичка. Где-то забулькала водичка. Так. Здесь, наверное, мы закроем, нам сюда не надо. Так. Хотя там был шкаф в этом помещении. Куда нам бежать, не знаю. Так. Опять шкаф. Я, похоже, пропустил, да, то место, куда надо бежать. Тихо. А, во. Этот коридор, точно. А где дверь-то? По-моему, дверь, По дверь где-то здесь должна быть. Нет? Я что-то путаю, друзья. Так. Что-то я попутал немножечко. Так. Здесь шкаф. Там никого. Здесь у нас дверь открыта. Но это я открывал. А здесь... А сюда вот... А, нет, сюда я заходил, да. Так. Так, так, так, Нам главное всегда знать, ребятки, где у нас шкаф есть. Что у нас здесь? Вроде бы никого. Здесь я, ребят, тоже был. В общем, я иду сейчас в обратном направлении. Да, вот она наша дверь с кодом. 1994, по-моему, насколько я помню. Так, 1, 9, 9, 4. Enter. Open. Отлично, открыли. Я думал, что будет гораздо сложнее, но оказалось гораздо все проще. Так, свечечки здесь имеются. Так, раз свечечка. Так, два свечечка. Чтобы посветлее немножко было у нас тут. Куда мы, ребятки, идем? Куда мы проникаем? Все новое открывается перед нами. Что здесь в этой темноте? Опять шкафчик, да, важно, ребятки, знать, где находятся шкафчики Так, это что у нас? По виду это жидкость для зажигалки Черт возьми, ребятки, страшновато становится Чем мы дальше проходим, тем страшнее нам становится, на самом деле Вот этот чувачок, который здесь бродит, ходит, да, то есть я, наверное, не хотел бы с ним встретиться Да-да-да, скорее всего, это серьезный типок Который заставит нас страдать Если мы на него нарвемся Так, что здесь еще можно посмотреть? Нам ведь необходимо здесь что-то найти Правильно? Нам надо здесь что-то искать А, это, это, это лестница походу наверх Да, то есть Мы нашли лестницу наверх Нам нужно подниматься сейчас наверх Нет, это не лестница наверх Это просто какой-то хлам А что в этом хламе? Я даже не знаю Что-то мы здесь должны, ребят, найти по-любому что-то я упускаю. Может быть, это что-то на этих полках лежит, да? А, все, понял. Я что-то конкретно долблюсь вообще во, во все места. Так, шкаф у нас. Ой. Ой, ой, ой, ой, шкаф. Вы видите, да, это? Опять этот типок, а? Опять этот типочек здесь ходит, а? Давай, вали уже отсюда. Ты как сюда проник-то вообще? Я тебя не звал. Вали уже. Вали отсюда. Топает он здесь. Посматривает он здесь за мной. За всеми. Да, то есть вот эти глюки, когда у нас начинаются, это значит, рядом бродит этот тип. Этот мрачный тип, он так и ходит, да? То есть двери надо закрыть. Он, скорее всего, просто мимо прошел и заглянул в эту дверь. Так, ну что ж, смотрим. Ой, да что ж ты будешь делать-то, а? Опять! Опять, друзья! Он, похоже, где-то мимо проходит, и у меня начинается этот мандраж. Где-то он мимо, похоже, ходит, да? Но дверку я прикрыл. Так, ладно. Думаю, что все нормально будет. Что это за листовочка? Письмо директору напоминает шантаж. Так, я так и не прочитал, друзья. Что за письмо директору? Давайте глянем. А, Письмо директору. Предложение. А, вот оно, да. Вот оно, письмо директору. Давайте проч прочтем его. Так, тихо-тихо, надо его выбрать сначала. А, Эсы Короленко, примите мои соболезнования по поводу инцидента в бассейне, рад, что вы сумели замять эту трагедию, она бы ужасно сказалась на состоянии детского дома, нужно быть аккуратными с теми... А... Кто знает ваши тайны. Однако у меня есть и хорошая новость. Я слышал, что недавно вам снова урезали бюджет. Могу принять решение администрации. И сейчас всем приходится нелегко. Все, все хотят сэкономить. А мой наниматель может взять на себя содержание вашего дома. Все, что от вас нужно предложить. Продолжать свою достойную работу. И быть открытым к предложениям. Кстати говоря, есть несколько ребят, за которыми нужно будет присмотреть. А, наши дети требуют особого контроля, и ваше заведение отлично для этого подходит. Их содержание, как содержание всех остальных, мы обеспечим. Я пришлю вам письмо с подробностями позже, с уважением, Б. Какой-то странный Б, скорее всего, Борис какой-нибудь, да, то есть здесь был и нам, значит, предложил а, какую-то непонятную ситуацию. Так, что-то у меня с зажигалкой проблемы, смотрю. Надо бы с жидкостью зап заполнить. Так, что это у нас такой План а, первого этажа, а, бассейн. А где я сейчас нахожусь? Я, похоже, вот тот человечек, да, или нет? Это просто-напросто... А, или где зеленый там я? План детского дома. Медпункт, кабинет директора, да, то есть мы там были. А, бассейн, архив, столовая. Возьмем этот план и, наверное, это будет работать для нас. Так, взяли ключ. Идем дальше. Ключ от восточного коридора добавлен. Отлично. Выходим. Главное, чтобы нас не стапал этот скользкий тип, который постоянно здесь... За всем присматривает Так, шкафчик мы видим, шкафчик не надо терять из виду Идем дальше у Нас наверх. Ай! Ой, что это было такое? Ой-ой-ой Сверкануло в голове просто жутко а? Опять все в крови здесь Все зафаршматили нахрен Так, идем дальше, ребятки Что у нас тут дальше? Что у нас тут какая-то... Ни... Вообще, дв... капец Вроде такой лестницы не было большой, вниз Вы что, шутите что ли? Я вроде по такой лестнице не спускался и не поднимался Что-то здесь придумывали, блин, а Какие-то ужасы творятся здесь Какие-то ужасы просто у меня в голове, ребят, происходят У меня даже св свечка моя не работает Переносная Так, почему все покраснело Почему, блин, так хреново у меня стало Видимость вообще нулевая просто Да капец, что за лестница-то такая, а Она так до бес бесконечности будет или что Что это вот такое Что это кто-то идет, да? Кто-то сверху идет. Надо срочно спускаться вниз, чтобы нас никто не догнал. Да, я слышу, что сверху, ребятки, кто-то идет. Скорее всего, это тот скользкий тип. Так. И что? Ай-яй-яй-яй! Да что ж это было такое, а? Что-то у меня глюкануло вообще в голове конкретно. Я вообще думал, что по лестнице спускаюсь, а мы в итоге, ребятки, оказались в каком-то другом измерении, видимо. Ну да ладно. Так, мы все правильно вышли. Нам нужно сейчас сюда. Так, в архивах мы уже шарились. Какой-то ключ мы, ребятки, взяли. Нам, скорее всего, наверное, сюда надо детский блок. Нет, не от него мы взяли ключик. Надо идти в другое место совершенно. Так, шкафчик мы поняли где. Учительская. Так, дверь надо за собой закрывать. Чтобы всякая нечисть оттуда не лезла. И да, друзья, мы открыли вот эту дверь. Что-то новое открывается перед нами. Отлично, вот это светло здесь стало. Вот это капец, как здесь светло. А, люблю, когда светло. Да блин, только это я сказал и стало сильно темно. Там что такое в конце коридора? Что-то непонятное там, да, у нас? Так. Дверь открывается? Нет, не открывается. Что это такое? Столовка! Пожрать-то пустите? Нет, меня, не хотят не пускать. Что там у нас такое впереди? Что это там такое? Какая-то как будто кукла в воздухе зависла, да? Эй! Что это такое? Эй! Что это было, блин? Вы так не пугайте меня! С ума что ли все посходили? В самом-то деле. Так, добро пожаловать, говорят мне, значит, местные. Таким вот а, приветственным сигналом. Добро пожаловать заходить к нам... А в гости. Ну что ж, я здесь. И, походу, у нас опять эти глюки. Ой-ой-ой, шкафчик! Шкафчик! Шкафчик, срочно нужен шкаф! Похоже, меня не заметили. Опять типок у нас здесь бегает. Но, похоже, он... Я не пойму, у меня есть глюки или нет глюков? Я просто слышу шаги. Обычно меня колбасит, да, то есть, но тут, по-моему, никакого света нет. Я не понимаю, колбась меня или нет. Похоже, все еще колбасит. Хм, странно, а как понять? Так. Все еще он здесь ходит, гад такой. Давай, уходи уже, уходи. Но он где-то здесь близко бродит. По всей видимости. Ну что, ушел? Походу, ушел. Надо свечку зажечь. На всякий пожарный. Одну. Так, в каком-то мы непонятном месте оказались? То ли в сортире, то ли где ли? Похоже, да. Наши дети не должны болеть по поносами. Такое интересное заявление. Так. Да, мы, ребятки, в туалет куда-то попали. Тут, по-моему, душевая какая-то комната или что ли. А, это раздевалка. Так. Что мы здесь можем найти? У меня зажигалка постоянно кончается. Так, здесь что у нас такое? О, наконец-то. Это, ребята, жидкость для зажигалки. Сколько у меня, кстати, жидкости в инвентаре? Три штуки еще. Еще нормально. Можем сразу же заправить. И применять по назначению. Давайте посмотрим все места. Во всех местах. Проверим все, да. То есть, а, все, так, это все можно зажечь. Так, так, так. Что это такое на полу у нас появляется? Так, это что у нас такое? Это у нас, мы, похоже, отсюда пришли. Это что за дверь? А, она у нас работает, да. Это у нас, похоже, нет, Это дверь не в туалет. Я хотел вот сюда вот попасть сначала. Да, дверь в туалет открыта. Отлично. Что у нас здесь в туалете? Непонятное какое-то битое стекло. Раковины. Кабинки, да. Сейчас будем заглядывать по очереди в них, в каждую из них. Так, раз, кабинка. Отлично. Проверяем, ребят, качество туалетов наших, да, детских домов. Давненько хотел я этим заняться. Но вот, ребятки, возможности не было. И только сейчас получилось. Ничего необычного, кроме вот этих стекляшек, Да. И кроме вот этого разбитого а, зеркала. Ничего тут такого а, необычного-то и нет. Главное не забывать, где у нас находится шкафчик. Да, то есть вот он шкафчик. Отсюда мы пришли. Давайте перейдем в следующую комнату. Что у нас здесь за проход-то такой? Так, это, я так понимаю, душевые кабинки. Да, то есть тут можно помыться. Да, опа, отсюда даже кровь струится у нас походу. Да, то есть не бывает такого, чтобы струилась вода. Струится только какая-то кров... кровушка, по-моему, да? Помоемся, что ли? Непонятно, только это кровь или это ржавая вода просто. Ну да ладно, так, идем дальше, друзья. Идем дальше, ребят, играем в хоррор под названием Пальмира Орфа, Орфа, забыл же, как называется. Пальмира Орфан друзья, у нас в эфире и смотрим, ребятки. Тут, да, оказывается у нас по трубам течет кровушка, а я думал просто... Водичка, может как-то перекрыть, можно этот кранчик, чтобы он не кровил здесь, а так, посмотрим, что у нас за рисуночек Добавлено в инвентарь очередной детский рисунок, глянем, что у нас за рисунок такой Какая-то, ребятки, улыбчивая рожа, непонятно кого Какой-то ребенок рисует у нас очень-очень качественные рисуночки Так, план, значит, первого этажа, мы где-то здесь бродим, ходим и сейчас мы где-то в районе э, Душевых, умывальников и прочего Да, то есть вот там вот пос Посередине где-то ходим мы Давайте пройдемся еще Немножечко, так Что-то какие-то глюки у меня Похоже, да, то есть что-то как-то меня немножко Подглюкивает, так, а ну давай Переставай глючить уже, все, идем в следующую комнату У меня опять какие-то Глюки, блин Непонятного Содержания Надо срочно зайти в шкафчик за закрыться здесь, да Я походу просто-напросто Миновал сейчас беды, да, друзья Миновал я беды, а что если попасться в лапы этого Человечка Опять он здесь ходит Где-то он здесь ходит, недалеко прям Да, то есть у меня вот Слушаю, в мухи сейчас звенит Где-то он там ходит Где-то справа Но похоже не в бассейне До сих пор, ребятки, у меня Трясучка от этого типа Но я так понимаю, она уже прошла Почти что. Прошла же, нет? Или не прошла еще? Да, блин, что ж ты будешь делать-то? Надо зажигалку погасить. Че-то как-то странно. Как-то много он здесь ходит. Ты давай уже, хорош проверять. Давай, пропускай меня. Мне надо идти дальше. Так, вроде бы ушел. Ну, давайте сходим, короче, туда. Куда хотели сходить. А, блин, а. Опять глюки. Я все никак не могу к нему привыкнуть. Но он только уйдет, а потом обратно возвращается. Опять глюки, да? Ну, он, похоже, здесь ходит. Здесь есть какой-нибудь шкафчик, куда можно заныкаться? Так. Так, там двери какие-то. Здесь бассейн полностью, ребятки, залит кровью. Так, смотрим, здесь у нас что такое? Выход. Дверь закрыта. А бассейн, ребятки, полностью в крови. Мне туда, наверное, нырять нельзя. Опа! Здесь у нас какая-то нычка. Можно здесь, наверное, закрыться, спрятаться, типа. Так, мы можем, кстати, прочистить этот бассейн, нажав на это колесико. Итак. Нажимаем на колесико. Бассейн у нас, значит, какой был, такой остался. Надо, наверное, еще одно колесико крутить. Но у нас, по-моему, воды меньше стало, точнее крови. Вот этой кровавой кашицы. Сейчас давайте в другом месте крутнем. И посмотрим, что произойдет. Что-то ты с зажигалкой постоянно ходишь. Так. Сюда можно зайти? Да, можно Что у нас здесь? Здесь у нас какой-то столик Так, двери за собой закрываем Так, шкафчик есть, отлично Я нашел шкафчика, это уже круто Так, здесь значит у нас что? Жидкость для зажигалки, замечательно И в конверте, без конверта Так, записка на столе тренера Добро пожаловать в наш друдный, дружный коллектив А теперь к делу не забывай сливать бассейн раз в неделю Перед тем, как начинается чистка а, у нас произошло сокращение штата, так что дети сами доделают остальное. Просто сообщи мне, если найдешь на дне что-нибудь необычное. С недавних пор ребята начали а, снимать вентиль с труб. А, у, а, у них а, возник небольшой конфликт с предыдущим учителем, так что теперь они пытаются найти способ избежать уроков плавания. Если не найдешь один из вентилей, не переживай, скорее всего, он валяется где-нибудь. В туалете. Там я нашла его в последний раз. То есть еще один вентиль нам нужен, да? И он находится в туалете. Так, что у нас в шкафчике? Еще жидкость для зажигалки. Она нам пригодится. Отличненько. Замечательно. О, этот еще один вентиль. Давайте крутнем его. Замечательно, да? Так, пошумим немножечко, как говорится. Пошумим, друзья. Не, без шума у нас не происходит. Это у нас что, туалет? Или что это? Где-то еще один вентиль надо походу найти. А потом идти в бассейн. Я так понимаю, да? Так, ну мы поняли, где у нас находится шкафчик. Если что, мы туда заныкаемся. Это у нас выход, он не работает. Так, если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот такая вот надпись бодрящая, настоящая. Здесь нас приветствует. Так, что-то мы по туалетам шаримся, но мы ищем вентиль, друзья. Нам нужно найти, я так понимаю, еще какой-то вентиль. Хотя я могу ошибаться, чтобы спустить воду на максимум. Здесь, наверное, еще какая-то комнатка должна быть. Что это такое? Раз Добавлю в инвентарь Так Еще одна комнатка Что-то там, ребятки, светилось Но теперь уже не светится Блин Блин, блин, блин Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо У нас есть шкафчик Срочно в шкафчик, друзья Кто-то меня запалил Кто-то меня спалил, друзья Ай-яй-яй Тихо, тихо Брысь отсюда Ты меня не видишь Я тебя тоже Уходи, уходи Уходи, тварь Ушла вроде Вроде бы ушла. Меня, ребятки, только что спалили. Вы это видели, да? Меня спалили. Хорошо, что я видел, где... хорошо, что я помнил, где находится шкафчик. Иначе бы мне, наверное, пришли кранты. Так, ладненько. Наша задача спустить воду до конца. И, походу, в той комнате, да, куда я сейчас отправлялся, была такая возможность. Так, а здесь шкафчик есть? Здесь тоже, ребятки, есть шкафчик. Здесь есть записочка, здесь есть шкафчик, здесь есть все... Что душе угодно Так Давайте посмотрим, что у нас здесь в столе, во-первых Ничегошечки, закрываем И смотрим, ребятки, на записочку Что нам здесь пишут Так, я помню тот день в бассейне Нам сказали, что она притворяется Наталья Васильевна уволилась через месяц Это, походу, крик Натальи Васильевны был, да? Наташа, больше не рассказывай о случае в бассейне Его не было И никакой девочки не было Документов на нее нет Будут спрашивать, отвечай, что ты всех разыграла ты же не хочешь, чтобы другие дети оказались на улице? Да. Такой вот сообщеница. Так, смотрим дальше. Нам, ребят, надо, я так понимаю, еще одну трубу закрутить. И где-то она тут должна быть. Вентиль я а, вот сюда должен поставить по, по ходу действий, да? Но мне его надо найти. А он, по ходу, в том туалете, в том месте, откуда я только что пришел. Так, так, так. На... Наталья Васильевна, не ругайтесь очень сильно. Но вентиль мы в любом случае найдем. Так, она что, здесь, что ли, живет, Наталья Васильевна? Наталья Васильевна, не ругайтесь. Где-то вентиль должен быть здесь. Так, так. Так, вы мне дадите вентиль сегодня или нет? Раз, два, нету вентиля. Вентиль мне пож... Ой, ёпа. Ёпа, мама, мама, по. Так, ладненько. Не вижу нигде вентиля. Наверное, он где-то там. Наверное, он где-то должен быть. Скорее всего, за этой дверью. Так, смотрим. И... Шкафчик. Ты видишь шкафчик? Шкафчик я вижу вроде, да? Шкафчик есть, а это уже хорошо. Так. Где вентиль? Мне срочно надо его найти. Без вентиля мы, ребят, дальше не продвинемся. Должен же он где-нибудь. Или я здесь был уже? Туалет. Ну, похоже, я уже здесь был. На, в туалет точно надо. Так, опять зажигалка, жидкость для зажигалки. Точно, мне же сказали, что в туалете должен быть. Так. Я здесь был или я здесь не был? Так, я, по-моему, это зажигал. Так, ну я же проверял все кабинки. Он же был. Точнее, я же здесь уже осмотр туалета делал. Опачки. А вот и сам вентиль, друзья. Замечательная штучка. Так, дальше я проверять не буду, наверное. Так. Наталья, Василь, не ругайтесь. Вентиль-то я нашел. Вентиль уже у нас на руках. Так, сейчас пойдем его устанавливать. Обратно надо идти. Так. Главное найти выход обратно. Найдем ли мы его обратно, я не знаю. Блин Да что ж ты будешь делать, Наталья Васильевна Идите к чертовой бабушке Не бегайте за мной Наталья Васильевна, ну в самом деле Вам не надоело? Черт побери, а Наталью Васильевну, в мать ее, за ногу Бегает на нас Ужаса наводит Я бы не хотел встретиться с этой бабищей Она мне как-то кажется не совсем добродушной Была бы она добрее, да, то есть к миру, ко всему Я бы, наверное, с ней повстречался, да, поговорил бы По душам но сейчас, к сожалению, наверное, к счастью, я с ней общаться не стану Наталья Васильевна, вы что-то какая-то вообще женщина Идите гуляйте куда-нибудь Так, Наталья Васильевна ушла вроде, да? Пойдемте-ка мы сейчас срочно подключим все это дело Подкрутим наш вентиль Так, ставим вентиль, включаем воду, значит, спускаем водичку из бассейна Закрываем двери и ищем на дне бассейна Что-то интересное должно быть Так Наталья Васильевна ушла? Ушла. Замечательно, друзья. Наталья Васильевна ушла. И, конечно же, мы сейчас посмотрим, что у нас в этом бассейне находится. На дне валяется какая-то кукла. Так, есть ли у нас какие-то входы-выходы из бассейна? Я не знаю. Вот там вот какая-то лестница с той стороны. Давайте попробуем сейчас. Ага, понял. Все понял. Так, куда нам потом в случае чего бежать? Я не знаю. Надо сразу же определиться. Так, выход. Выход. А здесь у нас так. Я даже не знаю. Давайте куклу, что ли, возьмем. Тут у нас спуск в бассейн. Заберем все-таки мы куколку эту, да? Что это такое? Это кукла ребенка какого-то, да? Добавлено в инвентарь. Так, нам надо сейчас вылезти отсюда. Да. Вылазим и в случае чего бежим вот сюда. Потому что обычно в такие моменты происходит какое-то непонятное. Нет никакого трэша Странно, друзья, нашел куклу, куклу а трэша не произошло Так, закрываемся здесь, в нашей с вами комнатке И исследуем, что за куклу мы такую нашли интересную Давайте посмотрим на нее Так, что это такое? Кукла утопленка. Эта кукла все еще мокрая на ощупь Давайте пощупаем ее, подождите Так, мокрая на ощупь а, использовать. А, как использовать А куда ее, зачем ее использовать? Использовать, сменить, увеличить А, блин, не увеличивается Что-то хрена. Как ее использовать? Так. Фью, просто уткуп, кукла утопленника, друзья. Мокрая на ощупь. Ничего не происходит. Так, ну что же, значит, осмотрели мы куклу, да. То есть, и я, наверное, думаю, на этой торжественной ноте сегодняшнюю серию мы не закончим. Наталья Васильевна вроде здесь нет. И это очень хорошо. Наталья Васильевна обязательно нас еще... Наверное, нам еще на наши нервишки потреплят в следующих сериях. А потому, ребятки, пока что я ä, заканчиваю данный видосик. Я надеюсь, вам понравился видосик по данной игрушечке. Понравилась сама игрушечка, да, под названием Пальмира, Орфанейдж. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта игрушечка. Мне, в принципе, этот хоррор зашел аж до мурашек, потому что, ну, действительно, он цепляет своей атмосферой. А как, кстати, вам, ребятки, пожалуйста, пишите в комментариях свое мнение по поводу данной интересной хоррор.